Всем привет! С вами в эфире Портал 713, я его ведущая Хмелькова Ольга. И мы продолжаем нашу рубрику вопрос ответа Следующий вопрос и недопонимание, которое я вижу тоже по этому вопросу у вас, это недопонимание связано с отводом судьи и как это вообще работает. Ребята я вам а, такую вот вещь хочу объяснить, да, что отвод судьи и почему он не работает, почему судья не принимает этот отвод и имеет ли судья одно право в одно лицо рассматривать вообще в принципе свой себе отвод. Конечно, есть очень много аргументов в этом, в том числе есть у нас всякие инструкции по делопроизводству, да, что страна, на которую жалуются, не имеет права рассматривать жалобы, такое тоже есть, но давайте начнем с рассмотрения больших но да, в рамках такого целостного права я бы сказала да если вот все на все посмотреть целостно то что такое отвод Давайте проведем по аналогии. Есть у нас медотвод, вот, да, есть отвод от работы. Да, вот В таксопарке, допустим, у нас люди проходят утром, приходят на работу, и водители троллейбуса выпускают на линию или автобусов, да, и они проходят каждое утро медкомиссию, и, соответственно, он может получить медотвод. Что такое отвод? Отвод – это не допуск к работе. Да, это в том, в том месте, где на самом деле нужен допуск к работе. Да. Вот, допустим, пришел у нас какой-то работяга, который стоит, работает у станка. если он пьяный пришел, да ему сейчас, я не знаю, там пальцы, руки, ноги поотрезает, да, в станок затянет или еще что-то. Может, он не в адекватном состоянии, может, у него какое-то плохое состояние здоровья, Да, он на опасный участок цеха зашел и так далее. То есть там, где нужны допуски к работе, действует отвод. Вот отвод, как правило, у нас на чем основывается. Он основывается либо на состоянии здоровья, которое не, не позволяет человеку приступить к выполнению своих обязанностей. Да? На чем еще может основываться отвод? На выполнении или халатном отношении к, своем рабо к своим рабочим обязанностям. Да? На чем еще? Какие мы еще можем причины накинуть? Почему мы работника не можем допустить к выполнению своих обязанностей? Вот, ребят, ключевая фраза. Отвод – это допуск к работе, не допуск, точнее, к работе. Вот что такое отвод. Когда вы отводите судью, да, это означает, что вы ее не допускаете к выполнению ее должностных обязанностей. У вас должна быть веская причина, допущенная а, в Трудовом кодексе Российской Федерации, в других кодексах. Вот, вы имеете право выразить отвод судье, да, и в ГПК это прописано, что имеется у вас и права а, на вот это вот действие. Но, ребят, все-то остальные кодексы и законодательные акты тоже надо в этом учитывать, да, и надо понимать, что любой отвод – это недопуск к выполнению своих служебных обязанностей. На каком таком основании вы пишете отводы, что вот значит, отвод вообще должен соответствовать еще сути вопроса, да. Если мы с вами понимаем, что отвод – это недопуск к выполнению обязанностей, значит, вы должны доказать, что сейчас, в настоящее время, судья по каким-то показаниям не имеет права выполнять свои служебные обязанности. То есть вы ее не допускаете к этому. Так вот, какие у вас могут быть основания? А, то, что судья не имеет удостоверения, это не основание, ребят. Она сидит нормально, адекватная, жива, здорова, да, она может читать дела, читать она может, писать она может, говорить она может, встать, сесть, суд идет, тоже все может. На каком таком основании вы ее не допускаете? Что суда нету? Но это тоже к делу не, не пришьешь, да, ну, что что нету, здание есть, мантия надета, в чем проблема, вот поэтому ваши доводы по поводу отводов, они не принимаются судьями, почему, ну потому что они не соответствуют самому, самому смыслу, да, вот э, я вам расскажу простой пример. Вот у вас прорвало кран, хлещет вода. Вот приходит сантехник, у него нет, вы топите соседи, а у него при нем нет перчаток, бахил и удостоверения, что он слез сантехник 16-го участка. Вы его что, не допустите к работе? У вас все бьет там ключом по голове, вода вообще хлещет в разные щели, да вам будет все равно, да? Вы же не будете даже удостоверения спрашивать. Заходи, дорогой, сделай хоть что-нибудь, все уже затопило, уже весь дом плавает. Правильно? Какое тут дело до удостоверения? Он пришел вам перекрыть воду, он пришел вам починить кран. Вот, у него же все для этого есть, разводной ключ есть, там, я не знаю, прокладки, муфты какие-то, гайки есть, все, он может выполнять свои действия, свою работу, может, но то, что от него вчерашним перегаром пахнет, ну, вам-то какая разница, он же может вам сейчас воду перекрыть, может, так вот, ребят, с точки зрения судьи все то же самое, но она же фактически, ну, может, может, что вы ей там отвод даете, какая разница, ну, нет у нее корочек, ну, еще что-то, это к делу не относится, поэтому все отводы заворачиваются, Значит, что делают коллеги по стране? Я вам просто расскажу из разряда нашего внутреннего мирка такого. Мы общаемся со многими правоведами. И если нужно конкретно зарезать какую-то судью, то коллеги делают следующую вещь. Значит, они берут какого-то судью, да, они знают, что это судья приняла дело, дело ему расписано. да. Есть достаточно времени, достаточно это недели, максимум две. Вы идете в в канцелярию, берете все последние дела этого судьи, ну, примерно по таким же, там, если у вас э, жилищные отношения, ну, берете по жилищным отношениям, смотрите все эти дела, они все публичные, вам их в любом случае могут дать, вообще без проблем, любой может изучить любое дело, вы берете это дело и начинаете смотреть, желательно уже закрытые, принятые там или еще что-нибудь, можете и в работе, которую взять, на, на что обращают внимание, есть ли там отводы. Значит, есть ли там какие-то апелляционные жалобы да, на судью, на ее действие, без действия, бездействие и так далее? То есть вы конкретно выискиваете а, то, что называется нарушением судьи, то есть то, за что ей можно дисциплинарное взыскание вздручить. Да? То есть нарушение явные, нарушения ГПК, нарушение ведения дела, производства, там еще какие-то нарушения, что вот здесь она, а, там какие-то 67.7 ГПК нарушила, вот здесь она вот это, то есть вы выискиваете систематические нарушения судьи, а вот здесь вот она неправильно норму материального или процессуального права применила, вот здесь она вот это сделала. Желательно, вообще большой подарок будет прям золотник, если вы найдете какую-нибудь апелляционную жалобу на судью, да, или на ее определение, вот, определения же могут быть обжалованы, в вышестоящую инстанцию, допустим, определение об отклонении от Года. оно может быть обжаловано. Так вот, если его грамотно обжаловать, да, апелляционная инстанция не зазаконит вот это вот э, определение судьи, да, а наоборот его отклонит, этим можно воспользоваться, что вот, вот судья вот тут была не права, там тролливали. Вот если вы такое вот находите, да, то у вас есть все основания написать. Сначала вы пишете в квалификационную коллегию судей, что данная судья, значит, вот систематически, регулярно нарушает норму материального и процессуального права. В таких-то, таких-то делах были найдены там и вот пишите, что вы там про нее нашли, чем вы там с ней не согласны. Вот. Дальше вам может прийти какой-то ответ, там может и не прийти ответ. Вы идете совершенно спокойно в суд, вот, и заявляете судье отвод, основанный на жалобе в квалификационную комиссию судей. Вот. И вот такие отводы судьи принимают, потому что вы пишете, что на основании того, что судьей регулярно, регулярно производятся нарушение, вот, я даю ей отвод, потому что считаю, что она не, не вправе выполнять свои должностные обязанности, она их выполняет спустя рукава, халатно и так далее. Следующий момент. Все путают почему-то отвод и доверие суду. Вот это разные, ребята, совершенно разные вещи, потому что отвод как раз-таки по каким-то показаниям, да, либо по медицинским, либо по, по трудовым обязанностям, да, что человек не может выполнять нормально трудовые обязанности, Но Приходит и вообще портит формы, портит все, да, его, конечно, его отстранят от, от работы, да, скажут, иди там, выспись, проспись, не знаю, в себя приди, в конце концов, в голову включи, потом придешь на рабочее место, будешь продолжать. Вот отвод, это про это, это когда человек не может по каким-либо обстоятельствам выполнять свои должностные обязанности. А если мы говорим про доверие суду, вот отвод может рассматривать сама судья, почему нет? То есть вы можете сказать, да, можете привлечь третьих лиц в квалификационную комиссию, но пусть она рассмотрит. Да, если она сочтет доводы основателями, что на нее нажаловались, она скажет, да, конечно, извините, встанет и выйдет. Вот. А второй, вопрос, второй вопрос, что это недоверие суду. Значит, В ГПК есть такое понимание, да, вот я думаю, что все, кто ходил в суд, все знают. Сначала судья устанавливает личности из соответчика, потом судья переходит к тому, что зачитывает права да, и, говор и говорит такую фразу. Доверяете ли вы суду? Так вот, если вы можете это устно заявить, можете письменно заявить, суду не доверяю, и подаете письменное свое заявление, то судья дальше не имеет права вести судебное заседание, потому что это все попадает под утрату доверия. Есть у нас такая статья «Утрата доверия вплоть до увольнения». Да, вы можете за утрату доверия э, написать председателю суда и уже с этим заявлением, написанным председателем суда, прийти к судье, что я уведомил, что у меня нет доверия к суду, у меня нет доверия к судье. И вот там уже Утрату доверия вы уже приводите свои основания, как то, например, отсутствие регистрации судебного органа, как то отсутствие судебной власти, как то отсутствие удостоверения, указа президента и вообще любые основания, которые пошатнули ваше доверие. Да? Вы можете приводить все, что угодно. Вот мы, кстати, пишем очень много всего, там вот, отсутствие власти, вы не имеете права, мы вам запрещаем. Зачем запрещать? Это называется утрата доверия. Все. Человек, которому утрачено доверие, не имеет права дальше заниматься тем, чем он занимался. То есть он должен встать и уйти. Если судья и после этого уже начинает э, открывать суд и что-то вести, ну, ребят, ну это нонсенс. Это нарушение всего, чего только можно. В первую очередь, это нарушение трудового законодательства. Да? Вы же не допустите пьяного хирурга к себе. Понимаете? А тут судья, она как хирург, она, извините, вашу судьбу сейчас кромсать будет на лоскуты. Поэтому если судья не отреагирует на утрату доверия, ну, там уже, я не знаю, уголовную статью можно писать на нее. Вот, и Подавать везде, везде, везде. Поэтому это разные вопросы и это разные компетенции. И, пожалуйста, если вы пишете да, на утрату доверия судье, то пишите это грамотно, оформлено, осмысленно, со всеми доказательствами. Обязательно уведомляйте об этом председателя, квалификационную комиссию судей, все это пишите вот разъясняйте, а потом уже судье пишите кратко, а вот это все остальное, что вы писали председателю в ККС, это все а, в виде приложения, да, что у меня есть все основания вам не доверять, все основания предполагать, да, что вы не соответствуете занимаемой должности, пускай это проверяют ваши вышестоящие инстанции, кто вас там брал на работу, да, но я выражаю вам недоверие. А, ни один судья вообще по закону не имеет права продолжать дальше заседание, если вы выразили свою недоверие вот ребят поэтому разделяйте эти вещи и недоверием к суду можно пользоваться гораздо эффективнее да чем судебными отводами